Опять здесь? Они в машине. Всем здорово. Я Жека, мехом, физике. До первого этапа РДС осталось всего лишь какие-то 55 дней. И, наконец-таки, мы с Алексеем а, собрались силами, с духом, пока парни переваривают нашу тачку, готовят ее по кузову и прочему. Вот Мы решили достать вот этого малыша из пыльного угла, чтобы все-таки, наконец-таки, перебрать его и подготовить к новому гоночному сезону. Так что оставайтесь с нами, следите за процессом. Это развалился масляный насос, развалился так, что его часть упали в поддон и коленом, когда оно прокручивалось, коленом подняла кусок масляного насоса, шестеренки масляного насоса. И ее зажало между блоком и коленом и, соответственно, выдавила кусок блока наружу. Вот. Жора, настройщик. Очень хотел посмотреть, как будут себя чувствовать поршни после того, как мы отстроили по новому машину и я проехал много достаточно мероприятий. И он говорит, очень-очень интересно будет, сколько выживут поршни с такой мощностью, стандартные поршни. Ну и вроде бы все у нас хорошо. почти до головы столба мотор и уже прям максимально близко подорваясь скрытию ящики пандора вот мы двигатель скроем поддон и все-таки посмотрим что там ему намолотило вследствие разлома там разлета взрыва массонасоса масло насоса такая вот ерунда в общем что мы имеем по итогам разбора по итогам первого дня в моторе мы нашли вот такую горстку артефактов виде остатков масла насоса там немного стружки болтиков, но сам еще без насос. масло насос, почему все время его бенза, дурачок наверное. Вот. И сейчас мы уже будем собираться расходиться, потому что что, потому что мы не можем снять вот эту сраную шестеренку, Сейчас нету съемников, мы пытались при помощи болтов, пластинок и прочего снять Лёха, Леха, а что надо говорить в конце видео? Короче... Нет видео. Нет, нихуя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. та та та та та та Сегодня я занят тем, что финально устанавливаю обвес на автомобиль нашего общего друга Максима. У него Mazda RX-7. Изначально обвес был установлен в черновом варианте, а именно на саморезы и сделано это было для подгонки обвеса под автомобиль. Так как известно, что каждый автомобиль индивидуален и каждый бодикит тоже имеет свои особенности и изъяны. Сейчас обвес устанавливается на декоративные болты из нержавеющей стали так как болт из черносплавного сплавного металла, быстро покроется ржавчиной и окисью и, в общем, испортит общий вид автомобиля. Мы это не приемлем. А вкручивать винты я буду в резьбовую заклепку с потаем. Потай необходим для того, чтобы между кузовом автомобиля и обвесом не было никаких щелей и зазоров. Еще одно из главных отличий черновой установки от чистовой это и то, что при черновой установке прощается смещение от центра посадочного места веса на несколько миллиметров, а при чистовой такая поверхность недопустима, так как я не могу проделать более одного отверстия передбовую заклепку. А не соосность может привести к перекосу установленных частей и может дойти вплоть до того, что вес не состыкуется и не сможет занять свое законное место. Моя машина, она все-таки, мне кажется, требует особого внимания, потому что она ну, старая, гниет, все дела, да, так и есть. Но она не молодая, это безусловно. Есть моменты, которые заставили нас попотеть, что-то придумать, найти какие-то решения сложившихся непонятных ситуаций с наличием ржавчины, дырами и прочими возрастными историями. Но главное здесь не просрать важные моменты, при подготовке машины к покраске, особенно такой старый, как наш любимый 201 Mercedes. А что за технологический процесс подготовки вот моей машины? Ну, главное найти коррозию, благо ее там хватает, удалить ее очаги, зачистить все до голого железа, применить правильную химию при обработке и затем качественно нанести окрашивающее покрытие чтобы обрезать весь доступ воздуха к металлу. Расскажи, пожалуйста, много вообще в малярной камере работы? Много приезжает клиентов? Предостаточно. Мы выполняем в среднем три полные окраски кузова в месяц и бесконечное количество мелких покрасов, ремонтов, замен элементов, полировок, нанесения покрытий. Спасибо, Максим. Пожалуйста. Вот и подошло время разыграть три термокружки физико-вождения э, среди тех людей, кто принял участие в нашем специальном марафоне, который у меня проводился в Инсте. Надо было всего лишь подписаться к нам на канал и написать комментарии физико вождения марафон», и вот такая вот крючка должна уехать э, к вам. Мы сейчас из ротора вытащим э, их имена. Давайте, что все по-честному. Алекс Енот. Вот. Это первый. О, Женька. Евгений Беликова. Да. Максим Жаров. Жаров. А, в общем, вам троим нужно, вам троим нужно связаться с нами очень срочно, забрать свои кружки. Мы сейчас на них распишемся. И принимайте участие в следующем марафоне. У нас в группе есть донат. Вы можете очень запросто донатить нам любые суммы денег, от 50 рублей, если я не ошибаюсь там. И каждый человек, который задонатит нам деньги в группе, его имя будет наклеено на нашу гоночную машину. Чем больше вы задонатили, тем больше имя на нашей машине. Но мы надеемся, что вы поможете нам прийти к нашей мечте, участвовать в РДС «Запад», где мы уже практически одной ногой находимся, но на колеса уже просто не хватает средств, и нам нужны ваши средства. Ваши одежды, ботинки и мотоциклы. и мотоциклы. Потому что нас много, мы можем скидываться по чуть-чуть.